Добрый день, молодые люди, меня зовут Эрик Сукашоков И сегодня я вас познакомлю с человеком, которого знают некоторые Все потому, что он активный игрок на моих стримах. И вообще, Нати Найки Это очень популярное имя Сейчас он набирает популярность, потому что Он предложил Симпл сыграть 1 на 1 на 3000 долларов Симпл, а потом не хочешь шеймку? Потом это когда? Ну, когда ты рэди будешь На 3000 долларов? Да. А сколько у тебя часов в КС, чтобы я понимал? 000. Я против него играл, а у меня в ноль выебалось. Чё? Окей, но ну если я выиграю, ты мне ничего не должен. Согласен, все, давай. Он же? реально достоин этого челленджа. Он реально достойный таймки, потому что то, что вы сейчас увидите, как он играет таймбосс, как он играет на имках, а вы будете в шоке. Денис Натинаки Калачев, 15-летний парень из Украины, Запорожье. Один из лучших аймеров мира. У него более 7 тысяч матчей на фэсити, а аимок он сыграл приблизительно 20 тысяч раз. В день он играет около 10 турниров, где выигрывает половину. А за последние 2 года он заработал 6 тысяч долларов. В этом ролике вы видите, как он стреляет на аимботс. Играет против меня аимку. Сыграет против рандомных 3 к Элла игроков, ну и расскажет про себя более подробно Возможно в этом ролике вы увидите восходящую звезду, потому что с такими показателями не проявить себя это будет очень сложно Мы сыграли с Денисом за последние 12 месяцев, наверное, каток 15 Ни разу я не выиграл его, ни разу Даже недавно мы играли и я выиграл только 2 раунда из двух каток вы понимаете, насколько он неадекват? Это все классно, парень кидает челленджи Симплу. Симпл, кстати, соглашается, но почему-то после этого не отвечает на его сообщение. А у тебя ответил в итоге? Нет. Я... А катка когда будет у вас? Вообще неизвестно, молчит. Но в любом случае, я в этого парня верю. И я очень сильно жду эту катку против Симпла, потому что ну, он реально неадекват. Я повторюсь, именно в этом же смысле. Он неадекват. Когда вы увидите, как он играет на имках... Вы потеряете вообще понимание того, что вы умеете играть в эту игру. Я титл ловлю, когда я играю против него. Ничего не получается. Сейчас мы на имботсе не просто так. все потому, что есть такой underground челлендж на карте имботс. Понятное дело, тут есть свои рекорды, они где-то на карте. Но разработчик до карты остался в 2005 году и их не обновляет. Там лучшее время 41 секунда. У меня уже 44 секунды. Э, типа, настолько все изменилось быстро. А у этого Дениса рекорд... 31 секунда. Если что, мировой рекорд на этой карте тоже 31 секунда. Возможно, рекорд у кого-то даже есть лучше, но, к сожалению, записи никакой нет. Поэтому имеем, что имеем. Разница Дениса Калачева на Тинеке с лучшим игроком мира на этой карте при этом челлендже всего лишь разница в миллисекунды. Натинеки, я тебя хорошо рекламирую? Нормально. Как же он дует микрофон, вы понимаете, настолько он агрессивный. Давайте начинать. Сейчас Натинаке вам покажет, как он стреляет, как он наводится, и он покажет лучшее время. Мы сделаем несколько попыток и добьемся 34-35 секунд. 33.7. 33 секунды прямо сейчас вы видели Это просто матч гений какой-то. Такой маленький, а уже 33 секунды. Короче, сейчас мы пойдем с ним играть Аимку, И вы убедитесь в том, что он неадекват. Третий раз за этот ролик я вам говорю. Идем дальше. Следите за тем, как он играет. Следите за тем, как он стреляет. И потом смотрите, как я играю. Денис, я очень хочу тебя уничтожить. Если я возьму 5 раундов, это уже хорошо. Без шуток. Вот как так быстро можно реагировать? Я играл в... много раз. Но так меня никто не убивал. Хватит дышать микрофон. Когда ты меня ищу. Вы видите, что он делает. Ему 15 лет, и он в каком классе? 9? 9 заканчиваю, да. За... Вы уходишь со школы, со школы? Она еще непонятно. Скорее всего, да. Скорее всего, до да, сколько ты зарабатываешь в месяц? Ну, на две булочки хватает. Не, сколько ты зарабатываешь, чувак? Долларов 500. Долларов 500? На чем? На имках. Вот и все. Это же... Это нужно этим гордиться, а не скромничать. Terrorists. У меня самооценка падает, когда с тобой аимки играешь. Может быть, не надо так сильно? Terrorists. У меня руки уже просто... Terrorists. Я назвал Поднимется? Да! Я прочитаю. Оу, как же ты прочитан. Такой легкий игрок. Давай. О. Ладно, я не подавался. Правда, клянусь, не подавался. Идем вторую. Вторая катка. Денис, по, по сценарию 16-4. опять еще? еще раз. Все, давай. Сейчас поднялся наверх, так учитаем. А, поднялся реально читаем. Ну все, чувак. Я создал твой портрет. Осталось... Немножечко. О! Oh, nice вот. Ой-ой-ой. Раск... Я вышел вперед. Что? Сейчас у меня ситуация. Oh, меня нет man. Сколько ты часов играешь в день? 10+. 10 плюс. 10 плюс часов. Ты очень сильно похож на хардецкого, знаешь, чем? Mm. Он такой же быстрый, в плане. И стримкалисты. Давай, допустим, тот момент же, если я кого-то хочу найти. Uh, к чью-то страничку ВКонтакте, uh, чей-то канал на Ютьюбе, как-то понять, кто это, задианонить, ну, для себя лично. Я писал Хардескому, то есть он очень быстро находил нужную информацию, очень быстро. Все аккаунты, человек и так далее. Ты такой же быстрый, ты uh, быстро думаешь в этом, в этом плане, поэтому респект. Ты похож на Хардеска в этом плане. А Хардецкий сейчас играет в гамбитах в Apex, поэтому... Да, я знаю, спасибо. Поэтому все хорошо. Боже, какой ты да читаешь. Вы... Я тебя отвлекаю. <свы> я не Ну а... Ладно, хорошо, я выл... вылетел вперед. Хорошо, хорошо, я, я открылся. Допустим. Это мой. Да. вот 13 раундов это точно мой рек... А, мой рекорд 14? Да. Ну все. Чувак, ну 13 раундов для меня это реально круто Ребят, сейчас я проведу большой такой эксперимент. Я беру свою страничку ВКонтакте Пишу Ребята, я дам 5000 рублей тому, кто выиграет на Тинеке на имке Сейчас я вам покажу, как на Тинеке убьет десятых ловелов подряд просто всех Я вам покажу то, что этот чел нереально неадекват Давайте смотреть, что будет Небольшая рекламная интеграция Сейчас и на GG Дропе и кручу барабан Мне падает плюс один уровень Заходим в Бонусы, и видим ежедневный бонус. Мой уровень 218, и я могу его забрать. Потому что чем больше уровень, тем больше ответственность и бонус. Ну а также на сайте есть разовый бонус. Вы можете просто подписаться на несколько их социальных сетей, и получается это рубли. Вот это они умеют, конечно, маркетинг. Розыгрыш от 300 до 5000 бонусов, можно участвовать. Ну а также тут есть vip раздачи бонусов для пользователей третьего уровня. Попробуем шашлыки, почему бы и нет. Так, мне падает тысяча сто и тысяч. А, второй шанс. Это новая штука на джи-дропе. можно открыть со второй попытки. Я не видел точно сколько выпало в первый раз на самом деле. Давайте откроем магически. Прикол в том, что стоимость кейса меняется постоянно, никто не знает список призов. Ваш выигрыш АК47 снежный вихрь, кейс тайна и плюс один токен. Ладно, давайте крутить барабан еще раз. Global сработал. Ребят, промокод Global работает. Мне падает 15% кэшбэка с открытия каждого кейса в течение одного часа. Ну, а ссылку на джидроп я оставлю в описании. Сейчас мы идем дальше. В общем, у меня есть беседа. Делаем контент. Адам а, 5000 а, рублей а, за а, то, что а, выиграете нотинеки на АИМКе. Напишите а, плюс, кто готов. Пять человек. <связываем> Боже, я опять тысяч должен <связываем> Денис Ладно, хорошо, давайте следующий посмотрим Денис! Он бешеный, это же да. бешеный. да? Вот так да, он бешеный. должен был со всеми делать. Вот так он на теннике мне подавался 100%. Следующий запускайся. счет 16-10. Ну все. На Давайте, накис, опускать Что-то тяжко идет. Да, очень тяжко идет, Денис. Ну, пак, в итоге что О -о -о. ты сделал? В итоге ты из четырех каток выиграл, выиграл три. Ладно, спасибо большое всем за игру. Ваше мнение про его игру. Я был близко, но я не знаю. У меня потом три последних раунда просто инстах сдавал. Попадает хорошо. Ты находишься? Любая фэнгл позиция, и он попадает все равно. Окей, ладно, ребят, давайте, спасибо. Денис. Калачев, я хочу тебе сказать так Ты хороший аймер И я искренне верю, что у тебя получится что-либо в киберспорте У тебя есть желание и планы на то, чтобы врываться в этот киберспорт? Да, конечно есть В этом месяце я планирую играть с Funder'ом и Аирскейпом премку, И мы хотим зайти втроем в топ-100 И сыграть в полцаквалу И мы надеемся, что пройдем в полцаквалу Через несколько дней Тебе исполняется 16 лет, и ты сможешь играть на всех турнирах, которые проходят сейчас в CSGO. Если ты не пробьешься никуда, то это будет слишком моей большой ошибкой, потому что, ну, я, если расстанете это как инвестицию, я прям топлю за то, что ты где-то, хоть где-то себя проявишь. Потому что твоя стрельба, она на уровне яхиндера, а, или даже лучше, по наводке, по скорости, твой АИМ... Он безупречен. Твое еще и желание тренироваться, оно впечатляет, потому что этот парень отстреливает э, огромное количество ботов. Мне очень было за него грустно, когда Симпл согласился на игру 1-1. Он запустил стрим, э, сказал в начале стрима, что он аимку, скорее всего, сыграет. Перед этим Денис потренировался и сделал 30 тысяч киллов на аимботсе. И в итоге Симпл заканчивает стрим, ничего не сказав. Очень грустно было но ну, я уверен, что вот с такой настроем С такой агрессией И с таким желанием чего-то сделать Что-то показать людям Такой человек не потеряется Мне это все очень нравится Я его буду поддерживать в любом случае Я был готов заплатить 3000 долларов Симплу, если Тиноке бы проиграл То есть настолько я верю в этого 15-летнего мальчика из Запорожья Через 2 дня ему будет 16 Ну а сейчас давай поговорим немножечко про Вообще твой сетап ты сейчас, я вижу, сидишь HyperX. Расскажи, пожалуйста, почему именно, именно они, и какой у тебя монитор, какая герцовка. Наушники у меня HyperX Cloud Core 7.1, мышь Logitech G Pro обычная, ковер Logitech G640, клавиатура HyperX LFPS Pro, и монитор BenQ 2540K 240 Гц. Если что, это все большие деньги стоит, понятное дело, но он не из богатой семьи. Он заработал это все на АИМках. Как вы уже слышали на АИМке, он зарабатывает, выигрывая турниры В день он играет по 30 матчей Примерно, да? Ну да И половину из турниров он забирает себе Сколько средний призовой фонд на том турнире? 3 евро Но это если говорить про один сайт А на другом за первое место дают 10 долларов За второе, 5, за второе 6, за третье 5 Если учитывать весь топ Ты какое место занимаешь по всему миру, как Аймер? Насчитаю ну, считаю, где-то по своему мнению, третье. Скажи, пожалуйста, первое и второе место Как зовут их ребят? Первое Ярослав Мшин И второе это Максим Зик Худяков Дай небольшой экспириенс ребятам Сколько им нужно настрелить ботов? Как вообще им тренироваться перед началом игрового дня? Ну, я считаю, что нужно зайти на имботс И настрелять хотя бы несколько тысяч ботов Но я настреливаю перед матчами около пяти тысяч, Если играю опять на 5. Если играю имки, то я не разминаюсь и в течение дня еще у нас около 50 тысяч между матчами. Кстати, насчет самой прокачки ПК, вы, наверное, думаете, ну он такой крутой и так далее, давай ему прокачай ПК, но нет, я не буду, потому что у него уже все хорошо. Ну и во-вторых, если бы я ему прокачал бы ПК, с тем учетом, что он на моих стримах очень часто играет его все знают мои зрители, я бы не стал это делать. Ну, это было бы как-то не очень. Но на этом я думаю, что стоит закончить. Меня зовут Эрик Шоков. Это Денис Калачев на Тинеке. Я надеюсь, что он чего-то добьется в киберспорте. Я буду вас держать в курсе. Я сделаю а, с ним отчет а, через годик. Давай, давай, Денис, договоримся. 1 мая 2022 года мы с тобой собираемся и делаем такой ролик. Я надеюсь, давай. не в интернете, не за Запорожье, а ты будешь находиться где-то а, в столице а, okay. России либо той же Украины. Спасибо тебе большое. Жду я тебя побед. Без шуток. Ну, клянусь, я, я жду, что ты чего-то добьешься. Но ну, это нельзя так. Так, талантик по стрельбе. Очень хороший. Очень хорошо играешь. Такой же ролик я делал про Моноси. Такой же ролик я делал про демона. Ребят, кто хочет, можете посмотреть. После ролика с Моноси. Через месяца-два его взяли в Нами Джуниор. Поэтому, натиноке, буду еще за тобой.